Это болезнь, это болезнь нынешней западной либеральной системы, причем болезнь прогрессирующая. Единственный вопрос, который сейчас, мне кажется, можно задать на этот счет: это вообще все лечится у них там или уже безнадежно, потому что разрушений, вызванных вот этими всеми рестрикциями и санкциями, в самих западных странах, мягко говоря, немало, и многие из них носят системный характер. Опять же вопрос, обратимый или нет. И если столько лет выстраивали, я сейчас уже даже не говорю про глобализированные какие-то экономические возможности, потенциалы, или про общие рынки, это уже тема, как вы понимаете, уходящая, здесь уже все очевидно и все ясно. Но если столько лет выстраивали рыночные механизмы, даже может быть не внутри единого рынка, а внутри разных рынков, но рыночные механизмы на Западе, то вводя все больше новых, как бы антироссийских, на самом деле односторонних, они и антироссийские, и односторонних, бьющих по самим же себе санкций, убивается вся идеология рыночных механизмов. Мы сейчас даже не про либеральные рынки говорим, а вообще просто рыночных механизмов. Конечно, очевидно, что это, эти беспрецедентные односторонние ограничительные меры против нашей страны, со стороны коллективного Запада, нанесли серьезный удар по мировой экономике. Она только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Повсеместно наблюдается снижение деловой активности, разрушение продовольственно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков, усиление волатильности на финансовых, сырьевых рынках, рост безработицы, падение доходов бизнеса, населения, ну и многое-многое другое, что, я думаю, вы наблюдаете. Аналитики открыто обсуждают угрозу деиндустриализации Европы из-за снижения ее конкурентоспособности. При этом представители стран ЕС из-за необходимости заместить поставки газа из России фактически взяли курс на переориентацию глобальных цепочек поставок жиженного природного газа, нанося прямой и косвенной через резкое повышение стоимости фракта, ущерб странам-импортерам энергоресурсов в Азии, в развивающихся странах. Ну, В общем, иными словами, Соединенные Штаты Америки, раскручивая вот эту санкционную спираль в отношении России, фактически используют методы недобросовестной конкуренции по отношению к своим европейским союзникам, ЕСовским партнерам, а те, в свою очередь, опираясь на концепцию так называемого зеленого развития стремятся к тому, чтобы приложить основное бремя проблем на развивающиеся экономики. Все это, естественно, под заявление о том, что больше всего на свете коллективный Запад заботится о нуждающихся и развивающихся. Безусловно, любые дополнительные торговые рестрикции в отношении нашей страны только ускобят существующие в глобальной экономики проблемы и приведут к дефициту сырья удорожанию готовой продукции все это подстегнет рост потребительских цен ну соответственно инфляции ну и все остальные процессы и к сожалению в итоге от действий коллективного запада по введению и насаждению односторонних санкций будут страдать наименее развитой страны. Коллективный Запад, учитывая свое вот это вот колониальное прошлое, научился перекидывать свои проблемы, которые сам же создает на более слабых, на менее подготовленных, на развивающихся, ну и так далее. Разумеется, мы продолжим адаптацию национальной экономики к новым э, внешнеторговым и финансовым реалиям, активизируем деятельность в области импортозамещения. Нет сомнений, что мы сможем э, последовательно и замещать западные рынки сбыта для нашей экспортной продукции и защищать свои интересы. У нас просто, как вы понимаете, в данном случае... Э, есть четкое понимание, как надо действовать. Опираться или ожидать того, что как-то там на Западе одумаются, нету ни времени, ни желания. Соответственно, только вперед. Ну и Для этого будут использованы все имеющиеся возможности и инструменты в целях защиты своих интересов. А о том, что мы выдерживаем санкционное давление и укрепляем конкурентоспособность своей экономики, уже говорят на Западе в открытую, официально. Поэтому я думаю, что вам, как рейтерс, возможно, даже будет удобнее взять их цитаты, а не мои. А если у вас больше нет вопросов, то идем дальше. Да, все, у меня все, спасибо. Пожалуйста, медиакорпорация Китая. Здравствуйте. У нас сегодня один вопрос. Страны Евросоюза и Япония выступили против предложения США к группе Семи о почти тотальном запрете на экспорт в Россию. Об этом пишет Financial Times. И по их словам, Вашингтон предложил запрет, потому что недовольна существующей системой, которая позволяет России продолжать импортировать западные технологии. В Токио и вес очли, что такой запрет невыполнимый. Financial Times отмечает, что... США намерены огласить свое предложение на встречу лидеров G7 в Хиросиме в мае. Как бы вы могли это прокомментировать? Вот вы знаете, то, что а, Вашингтон творит с Европейским Союзом, а, мне напоминает ситуацию, знаете, как «дышите, не дышите», «дышите, не дышите», а потом просто «не дышите». И вот сейчас им предложено просто перестать дышать. Ну... Видимо, не стесняются уже тиражировать так называемые санкции в качестве инструмента изменения э, знаю, курсов суверенных стран. То есть они уже просто провозгласили это нормальным методом ведения дел для того, чтобы, первое, выигрывать конкуренцию там, где не могут ее потянуть по-другому, второе, э, вмешиваться во внутренние дела, третье, не знаю, э, модерировать ситуацию внутриполитические по... Не знаю, влиянию на действующие власти, ну и причин может быть очень много. Экономическая дестабилизация, ухудшение качества жизни граждан, ограничение возможностей для бизнеса, ну и так далее. Еще раз, все это теперь провозглашается коллективным Западом, в том числе и в рамках вот таких вот объединений в качестве нормы. То есть это обсуждается уже не в качестве даже экстренной меры, а просто, ну посмотрите, они же выжили, как так? <смех> в планах Запада наше выживание не числилось. Мы выжили, живем, развиваемся, решаем а, насущные проблемы, те, которые а, возникли в связи с а, действиями того самого коллективного Запада. Понимаете? И это, конечно, их бесит, невозможно. Применение все новых торговых ограничений и запретов против России можно считать, как мы уже говорили, неоднократно, экономической войной, которая в корне подрывает общепринятые правила многосторонней торговли. — Обесценивает принципы суверенного равенства, взаимовыгодного сотрудничества, о чем я сегодня уже говорила. Подрывает это не только на российском направлении, я имею в виду взаимодействия Запада и Европейского Союза с нами, но подрывает и у них их базовые представления о рыночной экономике, о либерализме в экономике и свободной конкуренции, как основа самой рыночной экономики. и Конечно, уже не изумляет факт игнорирования санкционными стратегиями очевидных обратных экономических потерь а таких мер, которые непосредственно на себе ощущают западные производители и экспортеры, ориентированные на емкий и масштабный российский рынок. Но я уже, отвечая на предыдущий вопрос, немало затронул эту тему, не буду повторяться.